Итак, друзья, всем доброе утро. У кого-то уже позднее утро, кто-то уже работает вовсю, кто-то еще только настраивается, у каждого из нас свое утро и свое время просыпания. Я Надежда Новосельская, я психолог, психофизиолог, коуч. Сегодня утром я решила дать вам практику, которая поможет многим людям просыпаться с той ноги, чтобы день был успешным. Что значит просыпаться с той ноги, о чем сегодня еще будет на нашем сегодняшнем маленьком эфире, что такое вообще фокус внимания и как этот фокус внимания относится к физиологии высшей нервной деятельности когда говорят о том, что такая избитая фраза есть, такая всем известная, я знаю. «Живи здесь и сейчас». Когда-то, лет 15 назад, я не совсем понимала, что эта фраза обозначает. «Живи здесь и сейчас». Ну, типа, ну, живи вот, вот живи вот, вот на всю, во всю живи там, здесь и сейчас. Но позже, когда я стала больше и глубже разбираться в процессах, психофизиологических, как устроен человек, как устроена вся его система, и почему одни живут радостно и счастливо, а другие страдают, хотя имеют такие же две руки, две ноги, многие даже не имеют рук и ног, а живут намного радостнее, счастливее, богаче, чем те, кто имеет все эти Господом данные нам ресурсы, да? Так вот, имея медико-биологическое образование, попытка разобраться во всех таких процессах, все, что происходит с человеком, в мире происходит, для меня всегда имело огромное значение. И когда я разобралась, что такое здесь и сейчас, вы знаете, у меня произошли такие очень серьезные изменения в жизни, и в моем здоровье, и в моей жизни в целом. Во-первых... Что касается здоровья. Я стала больше иметь энергии. Я излечила свое зрение, которое было у меня очень-очень плохое. Тем более после герпетического кератита вообще собирались мне или установить чужую В общем, не буду сейчас о грустном. В общем, у меня была возможность или быть без с бельмом, или выздороветь. И третий вариант – сделать пересадку роговицы, чужой роговицы. Я ждала эту роговицу, находилась в центре микрохирургии глаза, лежала там. Лечили пока мне глаз, потому что гриппатический кератит – это штука очень серьезная. Если вовремя ее не увидеть, не продиагностировать, то заканчивается это очень плачево. Что такое роговица, я думаю, вы понимаете. Это один из моментов, который помог мне пересмотреть вопросы, как помочь себе, врачам, меня вылечить. То же самое касалось желудка, позвоночника. В общем, у каждого из нас есть свой набор психосоматических всяких штук, которые заболеваний, которые нам э, жизнь подбрасывает, и мы или на лекарствах сидим, или же, или же лекарства используем, но меньше, а больше переходим на тот способ излечения, который дал нам бог дал нам природы. Вот сегодня, здесь и сейчас, что это такое? Мы так устроены, так наш мозг устроен, чтобы к нам приходит информации просто миллионы, миллионы мегабит, и мозги наши забиты хаосом, той информации, которая к нам приходит. И мы в потоке за реакцией, на то, что приходит. Мы теряем самое главное, что же нужно нам с вами. Так устроены мы, это доказано наукой, что вот это здесь и сейчас, это значит остановить поток, этот огромный поток мыслей, хаоса, и зафиксировать свою силу и соединение себя с собой и с верхними силами. Силами природы, силами ветра. Здравствуйте, приветствую вас в Instagram, кто подсоединяется. Здравствуйте. И вот когда мы зафиксировали вот это состояние с собой, с помощью ретикулярной формации, та, которая управляет фокусом внимания, потому что там, где фокус внимания, там наша энергия. Вот когда вы зафиксировали это состояние, вы сумели хаос остановить и направили ту энергию для себя, и ту силу, которая решает ваши задачи, ваши цели, ваши желания. И вот это с помощью фокуса внимания, для которой есть регулярная формация мозга, мы с вами можем полностью переимпаковать, как можно сказать, свою жизнь под другие задачи. Поэтому, когда говорят, не с ноги проснулся. Бывает такое? Часто говорят, ой, он, она, она, он не с ноги проснулся. И как-то с самого утра день не задался. Да? Бывает такое? Да, и у меня это бывает. И я это знаю, как никто другой. Поэтому управлять вот этим успехом или неуспехом в вашем дне после просыпания, это зависит от вас. Есть множество всевозможных практик гипнотических каких то там сегодня очень много всего но люди этого не делают регулярно потому что они так устроены что опять же так устроены. мы не управляем собой нами управляют внешние обстоятельства здравствуйте здравствуйте кто подсоединяется и вот мы так реагируем на эти внешние факторы что ретикулярная формация наш вокзальчик, на который, в который приходит вся информация, он забит всяким хламом. И мы теряем, теряем и не понимаем, а что же нам сейчас важнее всего. Реагировать на то, что нам сказали, на то, что идет дождь, на то, что э, что-то вчера не получилось, а вы легли спать с э, какими-то, ну, огорчились, какими-то вздохами ложились. Вот все мы проснетесь. Да? Поэтому важно этим всем управлять, и в этом есть артикулярная формация. Поэтому что нужно делать, чтобы день удался, и вы встали с твоей ноги? Что нужно делать, чтобы вы застолбили да, вот, застолбили то состояние, которое нужно вам, и которое потом вы весь день будете в этом состоянии находиться в поддержке, в, в соединения с собой – и с внешними силами. Потому что когда мы просим внешние силы, там, молимся, медитируем, но у нас дисбаланс внутри, оно ничего не помогает. Ведь помогает на какое-то время, но мы опять не радуемся этому. Спасибо вам за ваши сердечки, за ваши смайлики. Спасибо большое. Ну и продолжу, продолжу дальше. Как психофизиолог понимаю, и пробую вам простым языком объяснить, чтобы не тратить время на большое количество курсов, тренингов, что вот эти миллионы мыслей, которые приходят в нашу голову, они приходят извне, и каждый пытается нами управлять, все пытаются нами управлять. Не хорошо, не плохо, это надо просто понимать. И когда у человека есть свое, зачем мне это, мои цели, что я делаю, зачем я делаю, зачем я живу, есть какая-то четкая прописанная цель. И вы просыпаетесь утром. Как только открыли глаза, и вы включаете фокус внимания, только открыли глаза и почувствовали ваше тело. Что болит, что затекло, что не болит. И послали в то место, где особенно там что-то болит. Благодарность со светом. Вот глазами фокусом внимания, вы посылаете в то место, где там рука, например, отекла, ну, и так лежала. Или там сейчас жарко, времена лета, да. Или у вас, например, там руки отекли. Вы их поделали и вот делая вот так вот, растягивая, поделай делали вот так, лежа в постели прям. Вы запустили лимфатическую систему, которая будет работать, но вы сюда сразу, как только вы лежите, вы посылаете вот на эти движения, посылаете солнышко, свет, вот, благодарность. Вы на это потратите ну, 2-3 минуты. Но это даст вам а, какую-то такую солнечность. Вы заметили, сейчас я сделала, я даже сама, даже вот как-то вот я только закрыла глаза, вот рассказываю вам, делаю, и параллельно я вот сюда, сейчас в каждый суставчик, я посылаю, вот, э, тем более руки это, это вообще отдельная тема, исцеление руками, тут точки, тут всего. Вот я вам э, просто хочу сказать, что сегодня вот эти практики, там чакры, не чакры, это все наукой давным-давно доказано, и просто сегодня это преподносится по-другому, и многие в это верят, не верят, но вот это наука, это, это психофизиология. Поэтому Некоторые вещи нужно понимать, как они устроены, чтобы вы делали, потому что очень много умных людей, которые говорят, да, ну это шизотерик. Да, есть одна только шизотерика, она не работает. А если вы работаете в, в спайке с тем, чего вы хотите, хотите быть здоровым, что вы делаете для этого каждый день, хотите зарабатывать больше денег, что вы делаете для этого каждый день, у вас есть план, цели. Неважно, кризис, кризис, нам всегда будет что-то впихивать, и это, опять же, внешние факторы влияния. Поэтому просыпаясь утром, вы только открыли глаза еще полудругому вы сказали, Господи, или там, там, а что вы верите? Или, «Уважаемый бессознательное, или Господи, там, спасибо тебе за то, что я проснулся. Потому что в наше внутреннее я ⁇ это и есть наш внутренний Бог. Если вы не благодарны вот тому, что вы имеете, Значит, вы будете всегда бедны, больной и хилый, и, и, и, в общем, короче, вы будете отстойны. И кризис сейчас, собственно говоря, делит очень хорошо людей через их а, неумение отслеживать нужную информацию и загоняет их в страх. И вот этот страх еще больше людей загоняет в тревоги заболевания, они усиливаются, и вот так называемый коронавирус косит наши ряды. Я думаю, вы это понимаете. Кто понимает, поставьте, пожалуйста, плюсик. Ну и, хорошо, напишите плюсик, если вы это понимаете. Так вот, как же вы можете этим управлять? Для себя, любимого, вам нужно быть здоровым, энергетически таким классно заряженным, правда? И ваш мозг, ваша ретикулярная формация мозга дана вам для того, чтобы вы управляли собой и управляли своим пространством. Понимаете? А если вы не управляете собой, своим пространством, вами управляют из внешних сил. И чем больше вы отдаете свою, свою вот эти внимание, распыляете на вот эту всю хрень, которая идет из внешнего мира, тем больше вы свою силу растрачиваете. А вот жить здесь и сейчас, это суметь всегда себя так стоп, как это относится к моим целям, к моей жизни. Почему я распыляюсь на эти комментарии, которые там про какой-то негатив, про какую-то политику. Это мне помогает достичь моих целей? Нет. Это мне помогает стать богаче, здоровее? Нет. Чик-чик, ушли оттуда. Как только вы вовлеклись в, в какие-то комментарии, в какое-то осуждение кого-то, ставите ярлыки, пишите какие-то. Все, Вы залипли на непонятно чем. Вы потратили свое время зря. И ваша сила ушла. Жить здесь и сейчас, это значит соединить себя сейчас с собой с помощью фокуса внимания, для которого есть ретикулярная формация мозга. Поблагодарили себя, людей, проснулись, поблагодарились за то, что есть эта постель, есть этот дом, руки, сделали определенные упражнения. Дам отдельное упражнение, эти практики. Кто захочет, будет ссылочка под этим видео Там в Инстаграме в шапке профиля. Благодаря которым вы станете здоровее, успокоитесь, будете сильнее, исцелитесь, как это делала я в свое время и делаю сейчас регулярно. Поэтому как проснуться с той ноги, чтобы день дался? просыпайтесь утром с благодарностью и благодарите за то, что вы проснулись. Конечно, это непросто. Для многих надо, чтобы петух жареный в одно место клюнул, чтобы загнало вас так, в такую такую Вы потом услышали меня, а других людей сами уже, наверное, знаете, но вы не делаете это. Так вот, утром, когда вы просыпаетесь, не все просыпаются, правда? Согласны? Не все вот утром просыпаются. Кто-то умирает, кто-то умер. Кто-то корчится на... Где-то... Прессмертных судорог. Кто-то лежит на химии в онкологической клинике. А кто-то не имеет дома, который, вы... который сейчас у вас есть. Вот понятное дело, что каждый имеет то, что заслужил, что сделал для этого. Здесь сейчас не об этом. Я говорю о более высоких вещах. Поэтому, когда вы благодарите за то, что у вас есть руки, ноги, если у вас палец один, там, временно, там, больной, там, ранее, например, травмирован или рука, или нога, или ног, дышите этим светом, этим местом светом. Фокусируйте это внимание. Улыбайтесь всеми органами. Благодарите каждый орган, который у вас работает. Сердце, которое для вас стучит. А вы, я использую его не по назначению. Вовлекаемся в какие-то эмоции. Кого-то осуждаем. Где-то плачем непонятно о чем, непонятно о ком. Понимаете, энергию распыляем. А сердце же для вас старается. Печень, которая перерабатывает всю ту хлам, который мы кушаем. Желудок, почки, органы малого таза. Есть отдельные практики, которые, делая каждый день, вы становитесь совершенно другим человеком. И под этим видео будут три, три практики, предложу вам, там как хотите, берите, не берите. Там стоимость их какая-то условная. А вот как просыпаться утром и как быть в единении с собой когда вы научите себя, приучите по утрам просыпаться с благодарностью посылать начало любовь к себе в каждый орган, который у вас есть благодарность за то, что вы имеете кровать или одеяло или подушку за то, что просто можете думать у кого-то уже мозг да? но люди этого не делают но люди как даже скоты и те благодарны, люди как скоты. Они сидят, ходят, слушают, молча тупо. Поэтому для нас и происходят такие короны с кризисами. Кто понимает, о чем нет. Выживают те, кто мудрее, те, кто сильнее, те, кто осознаннее. Те, у кого есть собственные цели, те, которые живут, думая, зачем, что-то пробуют оставить хорошее. Те, кто каждый день идут к своей цели, регулярно работают, своим трудом, своей настырностью, своим усердием. А кто-то плачет иное, сидит на таблетках, жалуется, что мир плохой, жалуется, что правительство никакое, что президенты нам чего-то не дали. Было есть и будет. Слабый, всегда или вздыхает, или им управляет до тех пор, пока он и станет сильнее. Это биологический отбор. Человеку дано много, очень дано много. Человек рожден по образу и подобию Божьему. Поэтому все, чтобы стать богатым, счастливым, найти своего, свое счастье в отношениях, у каждого есть, мы все это используем. Поэтому Начните с того, чтобы вот эту фразу здесь и сейчас, это значит использовать свои мозги по назначению. Говорить, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, что я сейчас делаю, куда я сейчас раскачиваю свои эмоции, куда я их трачу. Три вдох, три раза вдох и выдох, короткий вдох и затяжный выдох. Это повседневная жизнь а ребята, чтобы вставать с той ноги, научитесь фиксировать себя, соединять с собой, с помощью благодарности к себе, людям, к тем э, людям, которые вы пойдете на работу, на встречу, на переговоры э, со своими коллегами, партнерами, подчиненными. Пошлите им туда через Фокус внимания через глаза. Как лазерен туда туда пошлите свет. И поблагодарите за то, что еще нет. Вы на это будете тратить 3-5 минут утром. на регулярно. И вы заметите, как магическим образом все в вашей жизни будет меняться. Вы приходить какие-то люди, партнеры, деньги. Будут обстоятельства меняться. Вот говорят, начни с себя. Вот и просыпайтесь. Утром ноги три практики которые есть еще в чтобы делали их и исцеляли сделали себя лучше регулярно выполняли с помощью ретикулярной информации и фокуса внимания эти практики стоят сотни сотни сотни долларов вы их получаете практически бесплатно кто это будет делать, то нет. Ну, тоже ваш выбор. Насколько вам была полезна наша встреча? Просыпайтесь утром с той ноги, чтобы день был удачным. Напишите, пожалуйста, сейчас в комментариях покажите, насколько вы благодарны себе и Не мне. Нет. Я отдаю с любовью, с тем, что я знаю, что это работает у меня, у других людей. А вот вам будет зависеть от того, как вы отвечаете, как вы пишете. Насколько вы благодарны себе за этот момент, что сейчас вы услышали то, что работает. Спасибо вам за эти сердечки, которые вы посылаете в Инстаграме, за смайлики и за комментарии в Facebook. А я говорю вам до свидания. Следующий эфир будет о том как более детально расшифровать тест юнка, который был у нас буквально вот вчера, дополню еще объяснение, что обозначает то, что вы пишете, более детально. Всех благ, Надежда Новосельская, психолог, психофизиолог, психотерапевт. И с вами на связи. Пока-пока.